Как лучше сексом заниматься? С искусственным партнером или с естественным? Очень сложный вопрос вы сейчас задали. Но его надо посолить. Не надо солить. А как может быть еще хуже, если эта бабушка сидит и ей никто не звонит годами? То, что мы приготовили, это правильное э, питание. Здоровое а, питание. Вы знаете, э, скажем так, вот не добавляя... Не уходите от ответа «да» или «нет». «Да». Здравствуйте, я Давид Ян, основатель компании «Аби» и компании «Ива». А это кухня Forbes в бутике «Борг». Ко мне приходят в гости известные предприниматели, и мы говорим о здоровой еде и о бизнесе. Хочу представить сегодняшнего гостя. Бизнесмен и политик. В 2018 году он участвовал в выборах президента Российской Федерации. Это Павел Гурдинин. Павел Николаевич. Добро пожаловать на Кухню Форс. Сегодня мы будем готовить блюдо по мотивам грузинского блюда «Чахубили». Чахубили готовят настолько по-разному, что я не возьмусь взять на себя такую ответственность и риск назвать то, что мы будем делать Чахубили. Каждая семья делает это по-разному. По и соусы, которые они используют, и специи, мы просто назовем это блюдо по мотивам Чахубили. Наша задача взять вот эту курицу, ее значит, разделать, порезать помидоры, порезать лук... Как вы предпочтете, взяться за курицу или за помидоры? Лучше за помидоры. За помидоры, хорошо. Я все-таки вот да, с вопросом командую, мне ближе помидор. Тогда, знаете, значит, можно их резать такими четвертовать, да, вот так, и потом еще раз так. А я попробую, значит, взять курицу. Вообще, я в своей книжке про здоровое питание говорю о том, что, в общем-то, если мы хотим следить за питанием, то мы можем отделять кожу и готовить это блюдо только из мяса. Мы посмотрим, как сегодня у нас настроение. Вот настроение будет готовить с кожей или без кожи. Павел Николаевич, скажите, вот... Сколько лет вы управляете совхозом имени Ленина? Через три месяца будет 25. 25 лет. И как это случилось, что вы его возглавили? Вообще-то я всю жизнь э, живу в совхозе. В 60 году я родился. В 61-м году мои родители по распределению, тогда это такое было понятно. Да, конечно. Они закончили генеральскую исходственную академию. Да. И они... Переехали в совхоз с молодыми специалистами. Да. Папа работал экономистом, потом главным экономистом, мама бухгалтером. Да. А я там ходил в детский сад, потом в школу. Да. Потом по направлению совхоза был отправлен э, учиться в, в, в Московский институт инженера психоспроизводства. Сейчас, к сожалению, уже нет. Мы да. днем в семья из Крестной Академии. Кстати, с 12 лет я в совхозе, работал в совхозе грузчиком. Грузчиком? И молодые ребята, дети сотрудников всегда работали на погрузке ягоды, потом яблок. Вот сейчас, ну вы же владелец, да? Нет. Вы не владелец? Я один из акционеров. Один из акционеров? Да. А много акционеров? Сейчас человек 30. Да, И, кстати, чтобы вы знали, 25 лет я директором, 25 лет совхоз не выплачивает дивиденды. Главная задача совхоза – это повышение заработной платы модернизация производства и обеспечение социальных, ну, скажем так, благ для пенсионеров, для работников, для жителей поселка. Интересно. Да. Ну, у вас это не такой цели? Это такое предприятие. У вас нет такой цели или э, это пока не получается? Не только у меня. У всех основных акционеров нет цели выплачивать дивиденды. Мы сразу говорим, что мы дивиденды выплачивать не будем, ага. а будем повышать заработную плату, ну, то, что я говорил. Сделали. То есть акционеры тоже работают? Ну, практически все акционеры крупные, да, это работники совхоза. Поэтому мы остались, как это, назад в будущее получилось так, и мы остались в том виде, в котором должны, на мой взгляд, находиться все предприятия. Когда основные блага получает все-таки коллектив, а не узкая группа акционеров. Вы помните, вот как случилось, что вы приняли предложение возглавить? У меня хорошая память. Это был 95-й год, Так. тогда были в моде выборы директора, я победил на выборах, ага. у нас было пять кандидатов, 70% коллектива проголосовало за меня, ну, вот. и с тех пор они все время за меня голосуют, так что я выборный директор. Но я слышал, вы прямо живете, все одной, почти что можно сказать, коммунной, в одном доме. Не, не так, Нет? у нас 320 человек в одном доме, мы не поместимся. Поэтому все работники совхоза живут на территории поселка, новых многоэтажных домах. Ну, я там же живу. В этом ничего такого нет. Вы знаете, если вы будете жить вместе со своими сотрудниками, да. жизнь сотрудников гораздо лучше будет. Вот мои дети ходят в школу, хуже, в которую ходят дети моих сотрудников. Ну, детский сад нравится. туда же ходят. Конечно. И Тогда у вас нет социального расслоения. Вы начинаете думать о том, куда ваш ребенок, да. дети из ваших сотрудников ходят. Это основное было всегда. Теперь я должен резать лук? Да. Как? Расскажите. А, ну, вот такими кольцами. У нас типичное социалистическое предприятие. Ну, в капиталистическом, скажем, обществе мы смогли сохранить основные принципы. И, кстати, у нас есть система поддержки пенсионеров, многодетных семей, беременных и молодых мам. И они все остались в счет Советского Союза. А вы увольняете кого-нибудь? Ну, да. Директор это же механизм все-таки понуждения к труду. Иногда бывает человек выпил, лентяй, не справляется с своими обязанностями. Бывает такое. Но ну, больше чаще люди сами пишут заявление и уходят. Но я думаю, что вы тоже увольняете своих сотрудников конечно. но ну, ну, это, есть, это очень, директор, очень неприятно, быть... это очень болезненно всегда для обеих сторон, но... Вы знаете, не всегда. Не всегда? Могу вам сказать, что иногда по обоюдному согласию легче расстаться, чем дальше продолжать жить совместно, не любя друг друга. А у вас есть такая функция, а, как это называется, HR, когда, ну, вот, это... Ну, не, не совсем кадровое дело производства. Кадровое дело производства, естественно, у вас есть. А вот именно такое развитие персонала, когда э, занимаются коучингом, когда определяют... Слушайте, все эти заумные слова оставьте для Америки. На да. самом деле у нас все проще. У нас есть зам директора по кадрам, так. который работает с коллективом. Есть профсоюзная организация, которая, э, ну, скажем так, организует... И, ну, работают с профсоюзами, с людьми, которые чем-то недовольны, начинают что-то разъяснять Есть комиссия по трудовым спорам ага. Значит, Есть старая, кстати, очень успешная система подготовки кадров, развития кадров Это люди, с которыми нужно работать, интересоваться их жизнью Делать так, чтобы их родственники были довольны в том числе Смотрите, в этом блюде, чем нельзя его испортить, так это луком вот, но. да, здесь лук такой, он вообще-то должен бы пожариться вначале э, в масле оливковом, но мы... Вы часто т... готовите чехабили? Чахобилий я, я не очень часто готовлю, И, на самом деле вот такой вариант я готовлю чаще, то есть, когда, знаете, без предварительной обжарки лука... А, и без тушения помидоров там на самом деле чахабили вот если просто меня, меня сейчас закидают камнями все кто на самом деле делает настоящие чахабили особенно в Грузии в да поэтому мы не будем называть это чахубили. это как мне тяжело у меня друга жена грузинка водитель и я представляю что будет после показа нет нет это вкуснейшее блюдо будет просто мы с вами делаем по мотивам да да да мы делаем по мотивам это все равно что вы когда есть в Грузию последний раз вообще ни разу не ни были. разу не были в Грузии а... обязательно поезжайте <свят> я родился в Армении а, нельзя сказать что я там был много раз но у меня самые теплые впечатления и воспоминания я был а... в Армении прекрасно да а вот к сожалению наше правительство взяло и отменило самолеты в Грузию но я надеюсь что скоро вернут обратно ну, смотрите, значит, мы сюда добавили лук на дно, потом помидоры, потом мы добавим всяких специй. Сюда нужны нужен хмели-сунели эти, социбели такой соус. Мы сделаем его немножко по-другому. Оно... Ну... Я все-таки человек, я по образованию физик, экспериментатор. У нас были теоретики и экспериментаторы на физтехе. Для нас теоретики это были такие полубоги. То есть это люди, которые могли понимать все пространство, тензоры и а, значит, квантовая электродинамика у них укладывалась в голове. И считались значит, уравнения Максвелла а, прямо на, на лету. Мы были... Ботаники. У нас не было такого слова. У нас не было слова «ботаники» и у нас не было слова «ботать». Это сейчас оно появилось на физтехе, о чем мне очень жаль. Оно пришло из других вузов. Я в первый раз услышал слово «ботать» и «ботаник». Знаете, когда на втором курсе фистеха, когда я поехал в МГУ к нашим друзьям на физфак, и они говорят, вот «ботаник», что-то такое. Я говорю, а что такое «ботаник»? Они, у нас не было слова «ботаник», у нас было слово «секарь». Секарь, секан. Сечь. Сечь это значит или просекать. Нет. Просекать, сечь и так далее. Это сикан, это вот аналог ботаника, только ботаника это такое уничижительное слово. А у нас сикан это самая высшая оценка одного студента по отношению к другому. Когда они говорят, это сикан. Вот все. Вот у нас были такие сиканы. И вот это, это было очень круто, конечно. Вот. Но я был экспериментатор. Я, значит, я сдавал немножко Минимум Ландау. Так, ну, только самый-самый первый пытался, я, я так и не сдал. Но моя задача была экспериментировать. Моя задача была нарушать какие-то законы. Так что сегодня мы немножко нарушаем Я закон. сейчас одну американскую мудрость скажу. Так. Чтобы вы поняли. Да говорили о, о том как у вас делились студенты да вы знаете что самые умные люди идут в ученые люди которые менее да вот способны что? да они все-таки идут в бизнес а те, которые вообще ничего не имеют, идут в политику. Вообще ничего. Я думал, у учителя. Нет, в политику. Нет, это, это очень, на самом деле, очень обидно. Вот на счасть, я сейчас насчет учителей сказал. Вы вот сейчас говорите про политиков, что такая есть шутка, да, наверное. Я ее не знал, надо сказать. Но ну, я слышал аналогичную штуку про то, что те, которые, те люди, ученые, которые не достигли чего-то, они идут учить других. Да? Мы пытаемся эту штуку поменять. Я не знаю, как у вас политики, но мы, например, я сейчас... Я являюсь основателем одного э, учебного фонда, образовательного фонда, и мы как раз хотим это все поменять. Мы хотим поменять отношение общества к учителям, к процессу обучения. Конечно же, учить должны люди, как раз добившиеся успеха в науке, в да бизнесе. Пока вы не поменяете зарплату учителя, вы не поменяете отношение к учителям. А, Знаете, ну, что этого мы, есть, да. в некоторых странах, ну таких как Финляндия, например, да, в учителя идут 10 процентов лучших выпускников школ. Uh -huh. а у нас 10 процентов худших. И ну это вот. связано именно с тем, что у нас очень низкая зарплата учителя. И очень неблагодарная работа. И она не творческая, к сожалению, последнее время. И поэтому, если вы не поменяете отношение к э, зарплате учителя, к подходам к учителю, а вы знаете, что во Франции учителя являются не бюджетниками, а госслужащими, фактически, получают да? все льготы. Uh -huh. И зарплата учителя, кстати, в России тоже это было, была выше, чем зарплата у любого там, полицейского, uh -huh. а сейчас наоборот. Поэтому при всем моем, вашем желании что-то изменить, Пока вы не измените основы. Ну, да, вот вы, вы, правильно, вы правильно это сказать, отметили, и мы понимаем эту проблему. Мы пытаемся назначить специальные такие гранты для тех учителей, которые достигли определенных эм, высот, э, и таким образом мы хотим привлечь лучших людей, чтобы... Это Не... где в Америке или здесь? Нет, это в Армении. Мы, э, Так как я родился в Армении и закончил физмат-школу в Армении, и это благодаря этому я поступил вы на физтех. Вы Да, да, да, Айп. Вы слышали про Айп? Я был там. Да вы что? <связывая> ну вот Айп. я и мои друзья, мы основали эту школу уже больше, чем 10 лет назад. Очень хорошая школа. Да? Молодцы. Ну, ну, ой, как это приятно. Мы заложили все ингредиенты в этот прибор. Он называется «Мультишеф». И, значит, необходимо вот так его повернуть. Он, раз... он умеет разговаривать. В общем... Это искусственный интеллект? Это я, я не знаю. Я думаю, что он, он растет. Он, он каждый раз, когда мы готовим, все умнее и умнее становится. И пока он готовится, давайте сделаем сока томатного. Давайте. Скажите, а... Новые технологии современные, они как-то проникают в ваш, ваш софт? Больше скажу. Они уничтожили доярок. У нас теперь роботы доют коров. Роботы доют коров? Конечно. Но правда, вы скажите, вот, корова, которую утром доярка погладила, и робот, который ее не гладит, так. что для коровы лучше? Конечно, доярка, которая погладила. Как лучше сексом заниматься? С искусственным партнером или с естественным? Вот очень сложный вопрос вы сейчас задали. Подождите, что... вы, вы сторонник искусственного интеллекта? Я никогда не занимался сексом с искусственным партнером. Но. Нет, почему? На самом деле, у меня была такая возможность, но пока не случилось. Я ездил на машине самоуправляемой совсем недавно. Это было очень интересно, надо сказать. То есть за рулем сидел приятный собеседник, который пах хорошими духами. Нет, никто не сидел. Там никто не сидел. То есть вам это доставило удовольствие? Вы знаете... Общение с водителем вы доставило удовольствие? Нет, общение с водителем, честно говоря, у меня никогда не доставляет удовольствия. Потому что вы не того водителя избираете. Вот это же не искусственный интеллект, это просто машина. Да. Я просто тут недавно читал, что в результате работы искусственного интеллекта в Сбербанке хотели несколько миллионов рублей. Если это был сотрудник, мы бы наказали? Вы будете смеяться, но я уже поспорил с несколькими людьми о том, что те ближайшие пять лет... Первая страна в мире появится, которая назначит уголовную ответственность за жестокое обращение с искусственным интеллектом. А еще через 10 лет появится первая страна в мире, которая признает искусственный интеллект субъектом права. То есть субъект искусственного интеллекта будет нести ответственность. Что в результате этой ответственности произойдет? А, очень, может быть, разные вещи, то есть, ну, как с человеком, если наказывать человека, его вот, не обязательно сразу отрубать голову, ну, то есть, ну, можно и какие-то промежуточные... Я считаю, что вообще мы не туда идем, на самом да? деле. Нет, надо понять, что искусственный интеллект — это машина, и к ней надо относиться как к машине. А вы сейчас говорите, что уже можно А относиться... вот у меня дома, мы делаем, мы сейчас строим дом, в котором будут движущиеся стены, и в нем будет много чего, но там будет жить искусственный интеллект Morpheus, который я с моими коллегами значит, разрабатываю. У этого искусственный интеллект называется Emotional AI, э, эмоциональный искусственный интеллект. У него, будет за, за, у него будут контуры, связанные с дофамином, эндорфином, серотонином, э, вазопресином. То есть он будет исп, испытывать эмпатию, он будет страдать, он будет... Радоваться, когда его погладят, кстати говорят. Этот искусственный интеллект не только будет управлять всем домом, электричеством, водой, там входом, выходом, но он также будет каждый день читать на 60 языках все статьи в мире про свободу сознания, свободу воли. Японская игрушка Фирби. слышали тогда? Конечно. Вы я... ее описываете просто. Не-не-не. Но знаете, она быстро надоедает. Не-не-не. Да-да-да. Да. Мало совершенно того. другая история. Это совершенно другая история. Это все, что вы как раз секс с искусственной женщиной и с вашей любимой женщиной. Не путайте, пожалуйста. Вы все время пытаетесь сделать наоборот. И вот эти игрушки Фирби, которых надо было кормить, поесть, да, да, да. ухаживать за ними. Но да. потом она быстро надоедает. Потому что в ней было два нейрона. А здесь, это, у этого искусственного интеллекта не, все еще не будет 150 миллионов нейронов, у нас 80 миллиардов нейронов. Да? Подождите секунду, вот вы родились в Армении, да. Да? есть помидоры, которые родились в грунте армянские, такие, да, да, да такие... а есть те, которые искусственные, да. с помощью искусственного интеллекта, с помощью да. искусственных химических препаратов. Какой помидор вы выберете? Я выберу, естественно. Вот и все. И поэтому давайте, это все игрушки. На самом деле главное, вот отношения между людьми, человеческие взаимоотношения невозможно подменить ничем. Эндорфины, что угодно делаете. Но это все будет искусственно. И вы в конце концов поймете, что лучше той женщины, которая вас обнимает по утрам ну, или вечерам. По Нет, вот никого. Женщины, которая обнимает. Ну и все. Вообще. А вы как-то все, все, суррогаты эти. Ой, меня отвезли на машине без водителя. Ну и что? Вас и поезд может отвести без водителя вообще, но поговорить с водителем вы иногда хотите. Как физик, как инженер, я хочу создать машину, которая, с которой действительно многие люди в мире, которые сегодня одиноки, с которым не с кем поговорить, смогут действительно поговорить и привязаться, и... И плакать, это и очень, радоваться. Это будет очень плохо. А что... лучше сейчас, когда они сидят дома? Нет. Когда эти бабушки и дедушки сидят Нет. в одиночестве и никто с ними не разговаривает. Ну, ну поменять это на машину тем еще хуже. Что значит хуже? А как может быть еще хуже, если эта бабушка сидит и ей никто не звонит годами? Это надо воспитать так внука, что. Давайте воспитывать. Да. И чтобы бабушки были. А вместе. я же не против воспитания. Вы Давайте знаете, мы в совхозе сделали э, такой клуб Золотая осень. Так. где одинокие пожилые люди приходят и между собой общаются. И им очень хорошо вместе, и никакого искусственного интеллекта им не нужно. Кстати, а, да. придется сейчас Давид вместо мукузани или цинандали пить томатный сок. Попробуем открыть. Натуральный томатный сок, не искусственный. Не из Китая через концентрат сделанный, а прям натуральный. Наше блюдо приготовилось. Мы его открываем. И... О. О -о -о -о. <coughs> вот это, да? Вот это у нас... Сейчас мы еще это. Луку порежем? Да. Прямо так сверху? Да. Угу. Вот еще, еще можно еще? Еще, конечно, можно. Лук у нас уже... да. И вот, вот прямо вот так сверху, вот отсюда, вот отсюда, вот, вот так. Ага, вот. Вот. Пока у нас чуть-чуть оно так настоится, расскажите, Павел Николаевич, про совхозный агротуризм Что это такое? Ну, это, кстати, новое направление. И оно из Европы, но, кстати, в Америке тоже есть. Uh -huh. Когда... Совхозный в Америке. Ну, хорошо, сельскохозяйственный туризм. Uh -huh. Дело в том, что все больше и больше людей живет в городах. Да, это правда. И, например, раньше вот вы ездили к бабушке в деревню, и там были куры, коровы. У меня бабушка в Китае жила. Я, вот у меня, мне не повезло. У меня э, вот, вот это вот того, что вы рассказываете, я так вот об этом вот, мечтал. Пытайтесь это, кстати, заменить искусственным интеллектом. Вы подумайте, прежде чем что-то ну, делать такое. Хорошо. Но, понимаете, подумаем. общение с бабушкой – это всегда да. самое интересное. И когда ты приезжал к бабушке в деревню, да. ты видел там не только бабушку, но и то, как она живет в сельской местности. Все эти козы, овцы, куры и все остальное. И ты одновременно учился. Угу. А теперь городские жители, к сожалению, практически не имеют бабушек в деревнях, и у них нет там живности, и мы решили это заменить. Ну, кстати, многие страны мира пошли по этому же принципу. И, вроде как, основа это ну, прошлое у, у любого человека, у любой страны, и они видят, как, например, в деревне раньше жили люди. Откуда яйца у курицы берутся, где они молоко. Они там живут прямо на территории? Нет, они не живут, они приезжают на экскурсию. Это на один день? На полдня, на, на полдня, день. бывает даже на три часа. Это огромное количество, в месяц около 10 тысяч детей из Москвы и Подмосковья приезжают. Их там учат, например, делать свечи, в русской печи топить молоко. Это вот у вас, да. это в вашем э, да, да, совхозе? Да, да. Мы специально сделали такую образовательную программу, угу. которая позволяла очень людям посмотреть, как это все происходит. Это И люди приезжают по два, по три, по четыре раза, там, семьями. И это очень хорошо. И никакого искусственного интеллекта. Натуральные зайцы, или там кролики, натуральные бурсуки, псайки, и всех можно погладить, и никаких тебе там вот этих эндорфинов и всего остального. Это же на самом деле природа, понимаете? Единение человека с природой, вот желание ближе быть к земле, ну то есть вот к природе, это очень важно. Поэтому мы это пытаемся сделать для наших детей. Это здорово. Нет, вот что касается детей, которые своими руками что-то сажают, собирают, они в этот момент на самом деле понимают вкус овощей, то есть вот у меня дети, например, младший он, когда я написал книжку, ему было меньше трех лет, и он свыкся вот с правильным питанием, прямо без соли, без хлеба, без сахара, овощи, там и так далее, а дочка, она была постарше уже, ей было уже пять лет. И выяснилось, теперь я уже экспериментально понимаю, что именно в этот период формируются пищевые привычки, от которых потом человек избавляется иногда всю жизнь. И чтобы ее приучить к овощам, выяснилось, что действительно нужно было просто, чтобы она их собирала. И когда она в школе выращивала, собирала овощи, и сама из них делала салат, это, вкуснее этого салата, конечно, ничего нет. То, что мы приготовили, это правильное питание? Здоровое а, питание? Вы знаете, скажем так, вот не добавляя... Ну, уходите от ответа «да» или «нет». «Да». Вот и все. Значит, вот можно сделать с применением ингредиентов натуральных, вкусное да. питание, да. но его надо посолить, Нужно добавить томатного сока. Не надо солить. Нет, подождите, я говорю да. о другом, о том, что бывает такое. Вот это нужно понимать, что одному нравится одно, другому другое. Вот моя да. подруга, ну, жена моего лучшего друга, грузинка, она очень много специй. И если вас услушать, то вообще не нужно специи. использовать, потому что это неправильное питание. Не, не, я не говорю, что специи А ей это нравится. Специи это, это хорошо, соль да. плохо. Ну согласен в определенных объемах, но все время вот эти вот мифы о здоровом питании все время развенчивают те же самые ученые, которые про них говорили до этого. Вот раньше слышали, масло было вредно, а теперь оказывается холестерин бывает хороший и плохой. Значит, мясо красное нельзя было есть, потому что это рак вызывает, а потом оказывается, что все нормально. И мясо нужно есть. Вот. Поэтому вы тут аккуратнее. <свят> я, здоровое я... питание для каждого здоровое. Но, вы знаете, что, например, есть нужно то, как многие считают, что растет в 200 километровой да. зоне Это, между тебя. прочим, Всемирная организация здравоохранения. Это в своем, на, на, на конгрессе, это прямо постулировано. Один из 12 пунктов – это есть местную еду. Вот и все. И если у вас растет красивый помидор... Ну, это вы должны съесть, а привозить откуда-то из Турции помидоры этот ну, не нужно совершенно. Не нужно. Согласны? Согласен. И надо делать так, чтобы всегда здоровая пища росла рядом с тобой. Это вот... Вот я за экологию, за вот поделываем. это. А что такое здоровое? Ну, оно для кого-то здоровое, для кого-то нездоровое. Я Давайте попробуем не здоровую еду. Давайте. Спасибо. М Здоровая пища. Да. Итак, подведем итоги. Готовить полезную и вкусную еду несложно, особенно если в этом помогает правильная техника. Следите за своим питанием и будьте первыми во всем, что вы делаете. Павел Николаевич, спасибо. Это была Кухня Forbes. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте про колокольчик.